Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Американский линкор 10 уровня Агая карта петля, игрок Ли Н. Увел здесь из-под носа вражеский эсминец Точку, да, с восстановлением прочности Но союзники тоже где-то урвали 1-1 по точкам Хотя здесь, да, и Кагера вон шел в том направлении Но вражина, возможно... Шел туда под форсажем Кагера, возможно, пожалел, да? Кто там, кстати, был? Югума, ну, не знаю, не думаю, что он намного быстрее, чем Кагера Возможно, в разницу в Что-то там как-то прям ее сина вражеский Ну, понятно, за островком прячется Близко подобрался, выглядит, не выглядит. Сейчас как раз тут Агай его и встретил бы. Да. Не, ну он сюда видно, что не торопится. Ну, понятно, да? <laughs> Кто ж на крейсере на два линкора выходит? Ну, уже минус один союзный эсминец. Я не заметил. Китакадзе. Что-то, по-моему, Ага. Я прям неудачно здесь так притормозил. Надо было разгоняться. Ну, одну торпеду точно поймаю. Еще и подводная лодка здесь. Не, не, не Сейчас, по Сейчас, по-моему, игрок нечаянно да, нажал на постановление прочности. Хотел использовать аварийку, дабы затоп ликвидировать. И прочность. Получается. Просто так. Ну, бывает такое, да, в пылу там. Тыкаешь. Может, да. Когда толстый пальцы нечаянно нажал на две кнопки. Но со мной тоже такое происходило. Да, потому что перепутать здесь сложно. Расходников количество небольшое, да, всего три. Аварийка, ремка и корректировщик. Но это ладно, где корабли бывают, да, там. 5 расходников, там можно просто перепутать. Поэтому вот такие, да, которые чаще встречаются, да, на одну кнопку бить. Да, то бывает хочешь включить ремку, включаешь нечаянно там гидроакустику или так далее и тому подобное. Да, чтобы было удобно, надо, да, там можно кнопки назначения менять. Так, счет 2-1. кто там -то еще у нас минус. Сейчас посмотрим. Таллин союзный слился у противника Югума. Так, неудачно сейчас. Агай опять ловит здесь. Раз, два, три, четыре. Судя, урона было немного Что там, подводная лодка уже сюда Пришла на этот край Да, так оно и есть, подводная лодка Ну что ж, два линкора, давайте Скинулись При удачном залпе Можно и Да, получается, два сброса Агая, два сброса Гроссер Можно и уничтожить Неудачно здесь. Один, два, нет уже. Три, три бомбы попадает в цель. Пока Корпеда. что не особо ага Огайи идет. 25 тысяч урона всего нанесенного. Значит, внимания не обратил. гроз произвел сброс глубинных бомб. Вон он, только сейчас проснулся, не знаю. Ну, может на перезарядке был. идет идет Монтана бортом. Дистанция достаточно десять десять шесть шесть сквозных пробитий два рикошета пока что пока что не летит и самое печальное что бывает если оно не летит оно блин и не не полетит сегодня да Так вот сейчас, вот я не знаю, вот так взять и слиться на подводной лодке на ровном месте, да? Он всплыл, не знаю, что он всплыл, посмотреть, где находится гроз, наверное. Это это просто безобразие, так сливаться. Я понимаю, там кто-то тебя светил, там чем, не знаю, подводная лодка включила подводный поиск, там тебя обнаружили, ты всплыл все равно в свете, да? Всплыл, чтобы отсветиться. То есть, да, получается, просто когда подводная лодка врубает подводный поиск, чтобы выйти из-за света, чтобы тебя не видели, надо подняться на поверхность. Но тут нету союзной подводной лодки поблизости, ее давно уже уничтожили. Поэтому он сейчас, видать, всплывал, чисто чтобы посмотреть, где Грос находится. Скорее всего. И это была огромная ошибка. У него видно было, что еще был запас автономности, дабы этого не делать. Ну что, кто кому больше накинет сейчас? Ну, ничего, Огайо танканул. Вот не думаю, что с Монтаной это прокатится. 457 миллиметров, 40 тысяч. Больше, чем в два раза урона, но при этом всего одна выбитая цитадель. Ну, там еще Грос скинулся. Монтана врубает ремку. Огайо борт убирает. благополучно сохранив большую часть своей прочности. И следующим залпом Монтана отправляется в порт. Не, ну вот на Монтане вот, да, вот так вот. Высовываться сюда. Не, даже не высовываться, да, высовываться это аккуратненько, там носом бы выглянул. А тут просто выходит бортом под два линкора. А потом пойдет на форум жаловаться, что, блин, какая плохая игра. Равный счет по кораблям 5 5 уничтоженных, но по очкам Команда впереди, благодаря большему количеству Захваченных точек еще один желающий <с -2> Вышел, вышел В дымах, Гросс дает там залп Но не наносит никакого особенного урона По-моему, а там все, наверное, ушло В рикошет Ну, ты сейчас, если так вылез Ему надо было проще, да, сейчас Стрелять по гае идти, не знаю Таранить Гросса, все Какой еще здесь у него шанс может быть По-моему, он решил Агая протаранить. Но не тут-то было. Уничтоженный. Третий уничтоженный противник. Ну что ж, остался здесь... А, я только хотел сказать, один Ясина. Нет, там еще и Небраска. Что-то угроза. ПМК молчит. Неужели он не в ПМК прокачивает? А, нет, вижу, стреляет, стреляет. Небраска что, спит? Или он там на этих на самолетах где-то парит? Небраска, это же этот гибрид, по-моему, Сейчас прицел посмотрим. Не, не, не помню, блин. Я еще не, не приступал к прокачиванию данной ветки. Она недавно, да, получается, из раннего доступа только вышла. Ну, там всего три корабля. Ну да, так и есть гибрид. Брит, восьмого уровня? Восьмого, да, ему проще играть, потому что у него орудие расположено только в носовой части. Не надо крутиться, вертеться. Но двигаться все равно надо. Вопрос, да, долго ли сможет прожить вражеский линкор, когда по тебе на стрел ведут два <laughs> ПМК-шных корабля. Из Ясина удается вытащить Там почти 14 тысяч Сейчас Небраска уничтожат Ясина будет скорее всего убегать а, Сейчас дадут Центральную точку захватить Это большая ошибка, да, нельзя этого давать Там слишком много очков Капает 10 каждые 2 секунды То есть в этом режиме захватить центральную вот эту точку, это, блин, уже 90% победы. Через 6 секунд откатится аварийка, а то сразу три пожара полыхает на Агая. И вот как часто бывает такое, да, что я уже об этом сто раз говорил, из-за недооценки точек проигрываются 100% выигрышные бои. Ну, они, да, уже не стопроцентный раз они про про проигрываются, точнее. Вот сейчас здесь центр отдали противнику. Ну, там вон приближается, я смотрю, к центру Наполи. То есть надо, чтобы, да, либо кто-то на эту точку из союзников наступил, чтобы противнику не капали очки. Либо быстренько добирать всех оставшихся противников. Потому что тут счет идет буквально, ну, не на секунды, но на считанные минуты, да. Вот как быстро очки копятся. Уже об 600. Ну, в принципе, даже на секунды счет, наверное, идем, да? Э? Минус еще один противник. 6 в 3. Ну, все, благополучно там Наполи добрался до центра. Прекратилось это капание очков. Ну, а вот так сейчас, если бы на точку, да, тот же Наполи бы не пошел, к примеру, у него были бы свои более важные дела, то все, пиши, пропало. А что Салим рассчитывает? Хотя, да, а что еще остается в такой ситуации, когда ты уже понимаешь, что, в принципе, ты проигрываешь, только как можно больше набивать урон. Ну, ага, еще получил основной калибр, поддержку. Два пожара сразу на Саллине Ну и тут уже становится понятно Сейчас минус Салим И у противников уже ничего больше Не выиграет Есина так и будет там с дальней отыгрывать Гроссер Курфюрст вражеский Там тоже что-то В остров уперся, не знаю, что он там занят ну <с> ведет, по-видимому Перестрелку с ним не... с сыноркой ну и шай теперь забирают центр. И в любом случае, там прячется, не прячется, по очкам команда уже так и так выигрывает. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываемся на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока. До конца боя.